Итак, друзья, сегодня для вас будет просто отличная сенсация по возвратам денег с App Store или Play Market. Это будут за подписки, за приложения, за донаты и так далее. Если будет интересно, досмотрите до конца. Это будет очень полезно для каждого донатера. Добро пожаловать на канал Apple Эксперт, с вами Владимир. Те советы, о которых я говорил ранее и применены по возвратам, они являются непрофессиональными. Это действительно взят способ с интернета, любительский, он единоразовый и то, скажем так, 70 на 30, то что у вас получится и в итоге вы просто можете испортить счетную запись. Поэтому, чтобы избежать этого всего и максимально идти к тому, что вы можете вернуть все-таки все потраченные деньги за более чем 540 дней. Если вы хотите сделать возврат более 100 тысяч, 200, 300 тысяч рублей, вы это можете сделать. Но вам нужно делать это все правильно, в последовательности. Есть отличный сервис по возвратам за донаты, приложения, подписки и так далее. Если вам интересно, я вам продемонстрирую, как мне человек помог вернуть эти деньги, какая сумма вы увидите и, в принципе, все наличие по каким играм, по каким донатам были возвраты. Это очень круто! В данном случае я вам демонстрирую то, что было возвраты по App Store за подписки, за донаты и так далее. То есть смотрим, я немножко сейчас это все дело ускорю, чтобы вы понимали и в конечном итоге на какую сумму был совершен возврат. I said, I'm yeah. Hey, yeah. I shit, I'm так вот, ребята, в этом случае здесь было произведено возврат 4000 долларов. В данном случае был произведен возврат донатов в игре внутриигровой валюты и в конечном итоге сумма была возвращена на 125 тысяч рублей. Пример был показан не на моей ситуации, это мне скинул мой друг, донатер, заядлый донатер, как сами понимаете. Ничего сложного здесь нет, вам нужно будет просто обратиться к человеку. Дадите все ему необходимые данные, и это будет скромный процент относительно той суммы, которую вам вернут. Я думаю, все будет справедливо, вы сами все обсудите и решите между собой. Поэтому давайте не будем тянуть кота, знаете сами за что, и приступим уже к данному человеку, который этим всем занимается. Вот наш прекрасный человечек со всеми данными, как видите, все в шапке написано, вот демонстрация всех его работ, с которыми вы можете ознакомиться, задать абсолютно все нужные вопросы, все рекомендации и так далее, и так далее. То есть, все доступно, открыто, подписались, общаетесь с человеком, можете позвонить, данные есть не только по инстаграм, также есть Telegram, WhatsApp. И все необходимые данные, с которыми вы можете скооперироваться, связаться с человеком и решить данный ваш вопрос. Поэтому давайте, ребятки, не засиживайтесь и идите возвращайте все ваши бабки. Вот, друзья, я думаю, это очень полезный видеоролик, поэтому не скупитесь лайком, оставьте комментарий, подпишитесь и прожмите колокольчик, чтобы потом не пропускать мои новые видео. А все необходимые ссылки будут в описании под видео и закрепленном комментарии. Дальше больше. Скоро увидимся.